Я была всегда заинтересована в том, чтобы найти свое предназначение. Мне эм, всегда казалось, и, и я уверена в том, что это действительно так, что каждый человек приходит на землю не просто так, не просто прожить жизнь, не просто там, есть, спать, ходить на работу, а у каждого человека есть большая задача, именно та, с которой пришла ее душа. И вот найти вот эту внутреннюю задачу как раз помог мне курс предназначения через задания, через простейшие какие-то вопросы, но он настолько глубоко погружает внутрь себя, и вот именно из глубины внутренней сути достает какие-то, наверное, вещи, о которых я бы сама никогда не додумалась. И вот именно это, его уникальность и в этом и состоит. Вот лично для меня я это прочувствовала, как он открывает то, что скрыто в глубинах нашей души, и помогает как раз через это узнать себя, узнать, а для чего я пришла, узнать, а что я... Я вообще могу на этой земле сделать такого классного, что я оставлю свой след, и это будет а, именно таким чем-то большим, чем просто, вот, просто работа, чем просто каждый день ну, что-то делать, не осознавая вот именно глубины той, которая есть в каждом человеке. И вот этим и ценен лично для меня этот курс, что я вот прочувствовала именно все богатство своей души, и он позволяет как раз увидеть то, что, наверное, ну, я бы сама не, не, не нашла бы в себе, наверное, так. Я думаю, что как раз-таки курс предназначения — это будет максимально короткий путь, который э, поможет сориентироваться в многочисленном разнообразие и курсов, и продуктов, которые есть для того, чтобы найти себя, для того, чтобы выстроить связь с душой, но он настолько прост, настолько легко его проходить, и в то же время он открывает такие глубины. Поэтому я думаю, что если человек хочет сделать хотя бы какие-то первые шаги в познании себя, может он начать с курса предназначения, потому что он действительно очень легкий, очень простой и в то же время глубокий.